ввести в эксплуатацию к 2023 году 24 объекта здравоохранения. Охрана здоровья логично стала одним из приоритетов на ближайшую трехлетку, обозначенный губернатором края в бюджетном послании законодательному собранию. Также особое внимание Дмитрий Махонин уделил вопросам социального обеспечения граждан. Программа по улучшению жилищных условий «Молодая семья» должна быть увеличена. И будем здесь работать с федерацией по получению дополнительного софинансирования. Мы рассчитываем, что более 6 тысяч молодых семей улучшат свои жилищные условия. Ну и денежные выплаты семьям также при рождении ребенка будут сохранены. И охват будет порядка 23 тысяч семей. По мнению общественников, такая поддержка позволит изменить демографическую ситуацию в регионе. Каждый раз, когда родители принимают решение о том, что в семье появится новый человек, они, конечно же, начинают прикидывать, подсчитывать свой бюджет и перераспределять его. И поэтому те меры поддержки, которые введены, это будет дополнительным плюсом в семейную копилку. И эти средства, безусловно, будут направлены на развитие семьи. Отдельное внимание Дмитрий Николаевич уделил вопросам безработицы. Коронавирус повлиял на статистику худшим образом. Однако ситуация уже изменилась и есть конкретные планы по ее улучшению на ближайшие годы. Мы планируем в ближайшее время создать в промышленности 10 600 рабочих мест, еще около 6 тысяч рабочих мест в логистике, торговле и так далее. И это при условии дополнительных мер поддержки для малого бизнеса позволит нам все-таки ситуацию с занятостью выправить. Что же касается получателей социальных выплат, то им является каждый третий житель Пермского края. И для некоторых пермяков они стали существенной финансовой поддержкой. Те социальные обязательства, которые были приняты в 2020 году, они продолжат свое действие. Более того, они будут проиндексированы на 4%. И надо сказать, это не те обязательства, которые диктует нам федерация, это добровольно взятые на себя обязательства Пермского края. Они профинансированы, они будут продолжены. Помимо социальной сферы были представлены планы по развитию транспорта, промышленности, сельского хозяйства и многих других сфер жизни региона. На сегодняшнем заседании депутаты законодательного собрания одобрили проект бюджета на следующие три года в первом чтении. Егор феритинов Семен Соснин, Ветта 24.